Российский скандал, разразившийся в ереванском футбольном клубе «Арарат», может стать большой проблемой для всего армянского футбола. Помилела звание, южноафриканский легионер «Арарата», обвиняет тренера Абрама Хашманяна в российском к нему отношении и рукоприкладстве. Игрок обратился в Федерацию футбола Армении с соответствующей жалобой, об этом сообщила армянская СМИ. Звание рассказал о происшествии, указав, что с момента появления в клубе, чувствовал предвзятое к себе отношение, почти не получал игрового времени, а если и выпадала возможность поиграть, то выход на поле длился несколько минут, и то лишь в товарищеских матчах. Первый инцидент, по словам футболиста, произошел 2 марта, после проигранного Араратом матча. Звание не появившийся в тот день на поле, Сказал, что по окончании игры, Хашманян подошел к нему и дал пощечину за то, что тот якобы, радостно улыбался. Футболист говорит, что свидетелем этого стал один из товарищей по команде, а он сам тогда сдержался и не ответил. Во второй раз, Хашманян дал пощечину звание и ударил его 25 марта, после товарищеского матча, в котором африканец сыграл всего минут десять. В этой игре я получил немного игрового времени, Десять минут сыграл в позиции левого защитника, хотя я левый нападающий. Он каждый раз ставил меня на другую позицию, даже когда я с трудом приспосабливался к ней во время тренировки, после игры Абраам пришел ко мне в комнату и позвал меня, мало того, что кричал глупый, бесполезный, черный иностранец, так еще затем дал пощечину и ударил меня. Я начал толкать его, некоторые футболисты увидели происходящее и остановили тренера. Мне было больно и я был шокирован, что тренер может ударить игрока. Хуже всего то, что он пришел в мою комнату и сбил меня, потому что я всегда молчал. Поскольку все были там, я замолчал, мои товарищи по команде не позволили тренеру продолжить, я не стал драться, попросил отвезти меня в больницу. Мне было больно, но мне не разрешили. Врач клуба прописал таблетки обезболивающие, у меня болели шея, левый глаз и челюсть. Я обратился в федерацию, мне позвонили, я дал показания, рассказал, что случилось. Они сказали, что расследуют инцидент. Сейчас жду, если Федерация не поможет, я сразу отправлю свое дело в фифа В свою очередь, Арарат отправил письмо в Федерацию футбола Армении с опровержением слов звания. Футболист на это отреагировал так. То, что игроки подписали, является ничем иным, как фальшивкой. Футболисты подписали, потому что их запугали. Некоторые из них сказали мне, что если они не подпишут с ними, либо будет расторгнут контракт, либо их отправит во вторую команду. Они не хотели, чтобы я называл конкретные имена, но говорили, что беспокоится о своей работе. Сам Хашманян, конечно же, начисто отверг все обвинения в рукоприкладстве, а тему расизма вообще посчитал бессмысленной, указав, что за время тренерской карьеры ему приходилось работать с десятками легионеров, в том числе и с чернокожими. Однако, если южноафриканский футболист обратится в ФИФА, которая активно борется с расизмом в мировом футболе, у тренера и армянской федерации могут быть серьезные проблемы.